Tonight, tonight. Ребят, сегодня настраиваем классику, шестнарем ресивер ТМ-рейс валы АКБ двигателя РС-451 я не знаю, для дрифта, наверное, готовится тачку сейчас мы с Ромой выехали покататься с Автоген Моторс. Коробка тут просто воет Дико, блин, ничего не слышно Мост также воет дичайше Тоже ни хрена ничего не слышно Катаемся по Ново-Приозерскому шоссе В принципе, здесь как бы более-менее нормально, свободно Поэтому можно погонять И а от сервиса не так далеко Ну, не знаю, что сказать еще Конечно, дико, блин, шум просто ужасный, блин Я не знаю, как ребята там вообще на этом ездят ну, я думаю, что я еще покажу, ну, покатаемся, я сниму видосик, как едем, как это все ловит. Ну, а потом, когда уже приедем, я думаю, Ухтаген Моторс там под капотку поснимаю. В принципе, ничего там особенного такого нету, обычный там конфиг. Да, здесь рулевая рейка от Гольфа, по-моему, стоит. Так особо, ну, соответственно, там всякие рычаги, не рычаги эти, дрифтовая вся эта тема. Так что вот Ну все, мы на базу едем У нас зарядка пропала Но ну, в принципе нормально откатали Напряжение у нас Ребят, мы еле-еле доехали До сервиса Короче, у нас в пути там Я уже там кричать не стал Потому что нифига не слышно Это мы еще так ехали медленно Потому что если обороты больше давать То там еще гул просто от редуктора лютый Геннадий у нас почему-то вышел из строя новый, Но скорее всего из-за того, что перекрутили По оборотам перекрут идет Лютый Валы 431 АКБ, Как я и говорил об АКБ двигателе Ресак ТМ-рейс на 1.6 в общем-то все это собрано перекрытие там уже выставлено потому что мы как-то с Женьком когда катались на его девятке там тогда вымеряли как раз ровно с таким же конфигом моторы уже перекрытие выставили изначально какие необходимы, ну чтобы там не гадать ничего да Короче, что у нас произошло, под Приозерском почти доехали, у нас Геннадий отфигачился. Вот этот фланец с выхлопом, у нас начал сифонить, ну, как обычно это происходит там. Ну и че, блин, и в итоге редуктор мы все-таки полностью порвали. И не то, что еле-еле доехали, а сейчас покажу. Вот, если мы отсюда выйдем, на улицу с автогена. Вот шлагбаумы, вот там вот типа газели что-то вдалеке стоит Вот ровно там у нас лопнул полностью вообще редуктор То есть все зубья срезало Мы уже на подъезде здесь какие-то звуки были уже лютые То есть шум ужасный, еще сильнее стало И помимо этого уже повернули у нас начали походу зубья там от, от, от Ну, либо отламывались, я не знаю, что там с ним происходило То есть такая тема так что здесь все открутили, все сняли. И все как бы вроде нормально. Прошить я прошил. Блок родной. Сегодня еще Субарину запускали. Там тоже на нее надо было поправить прошивку. Потому что мы, мы когда ездили, пытались тренироваться. Ну, когда раздолбали ее субары, вот она мне теперь мордочка новая, все цивильно, все стоит, все как надо действительно фирменные эти противотуманки такие вот. Ну вот и запустили ее сегодня с новой прошивкой, которую мы выкатывали, потому что раньше старая стояла здесь с другим регулятором давления, то есть там лажа была китайская стояла, теперь все нормально стоит. Так что кстати, скорее всего ребята доделают и в следующие выходные мы будем ее настраивать опять в очередной раз и саня как раз в карелию хотел сгонять мы вот в эти выходные едем в карелию на Орали карелия но ну, малым составом там нас четверо все поедет а в следующие выходные скорее всего уже на subaru потому что надо гнать ее и настраивать в общем так что вот такие дела блин. с этой тачки все понятно доделали в общем и там еще что-то надо будет настраивать я точно не помню так что вот как обычно не без, без приключений ланька в общем не забываем ходить под видос там под низом на там все эти колокольчики не колокольчики подписки все ерунду ну, в общем всем пока и до новых встреч